Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы будем тестировать лапшу Сам Ям, о которой я узнал с канала Алексея Грилькова, канал Грильков. Ссылка на его видео будет в описании. Ссылка на магазин Красный графон в Санкт-Петербурге тоже будет в описании. Лапша корейская, пиздецкие острая. Будем пробовать. Для начала разберем, что у нас тут внутри, так называемый процесс анбоксинга. Вот такая вот пачечка, по размерам как бигбон. Делаем все по инструкции, вскрываем до половины. Достаем два пакетика овощи сушеные и сам соус. Вот такая вот лапшичка. Ничего, никакой пластмассы нам не добавили бесплатной. Теперь здесь есть метка на середине, до нее, до середины доливаем воды, закрываем, 4 минуты ждем, закидываем специи и едим. Давай воду. До встречи через 4 минуты. Ну что ж, 4 минуты прошли. Сейчас будем сливать воду. Тару не подготовили, охренели в корень. Вот. К нам присоединился Игорь Данилов. Я забыл представиться, Джон Невский, Джон Егор Невский. Поэтому мы пока что отправляем на пару секунд Игоря сливать водичку. И потом будем загружать наши все спицухи. Хотел обмануть Игоря, дать ему две красненьких, а себе две черно-беленьких, но не получится, походу. Он за всем следит. А сейчас мы это все дело сливаем. Сушеные овощи. Листики нори. Листики нори. Какие-то еще а кунжут семена кунжута примерно вот так вот это все выглядит если видно если нет то углеводы увидите он крупно показал и теперь забавная спецуха пахнет очень ароматно носоры не сжигает очень, очень похоже по консистенции на соус барбекю Руки зафаршмачил, облизывать не буду, еще успеется. Ну и теперь все это дело замешиваем. До равномерного. Распределение соуса по макарошкам. Как многие любители, доширака да майонез добавлять не будем. Сосиску не накрошим. Все, полностью чистый эксперимент. И сейчас мы выясним, дрельков хороший актер, либо реально острая дрянь. Вот такая вот светло-коричневого цвета лапшичка получается. И сейчас поедем Игорь сейчас подготовится Попробуем делать максимально синхронно На всякий случай Мы подготовили стаканчик молочка Но Мы верим в свои силы И поэтому Ваше здоровье Ну, поехали ощущения поначалу заходит вообще никакой остроты не чувствуется но когда вот первую вилку протолкнул поглубже она прям поперло сразу сразу слезы о хорошо такая да Грильков не актер вообще никакой начинает гореть ближе к горлу Ох, вот как остренько-то. А вот теперь я пошла глубже, уже где-то в середине пищевода. Глаза заливаются слезами Да-да, вот я вот плачу Мысли о молоке уже прям рядом Походу, главная Тема чтобы ее съесть полностью, надо без остановок ее, короче, долбить. Рецепторы все сжигаются. Сжигаются, в общем, нахрен. Наверное, походу, они на губах сжигаются. Море малейшая остановка. У меня слезы капают уже в макароны, но это не выводит ладно, не залить всю кухню слезами. Чувствую, как все прожигает. Все согревает и все прожигает. Напрочь, на спос, во рту. А, просто огонь. Теперь сопли начинают длиться. Ой. Чудные, чудные макарошки вообще от души. Рекомендую всем любителям острова. Кто как я, я с ложками горчицу. Очень хотелось бы. В данный момент одеть бахилы на язык или там презервативный язык, чтобы его это не касалось, остается примерно вот столько. Надо вот доесть. Начинаются судороги по ногам и рукам. Трясет вообще адово. Слезы текут ручьем. Даже вот у меня. не еда не вот это а, меня даже маленько потряхивать я вам могу сказать ну, Я от оргазма так ноги не сводила как сейчас прямо знаете, мне кажется, я такого острова никогда в жизни не ел. Что-то подсказывать больше не буду. Вот это огонь. О! воздух, воздух, чистая Стойкий музик О, молочко чуть-чуть чуть-чуть позбило. Ну, ровно на две секунды. Ой, даже не могу сказать Короче, мы оба съели по пачке Ой, Зачетная лапшишка сводит зубы теперь Вообще не попускает Молоко ни о чем вообще Когда давно я столько не плакал а? нос сожжем рот сожжем если если Ай. если есть насморка какая-то еще простуда просто ешьте а у вас все сопли вылетят сразу ставьте лайк если любите смотреть за чужими мучениями Щуки. Большой привет Алексею Грилькову. Щеки. Мои щеки. Если будут пожелания, пишите в комментариях. Может, мы еще какой-нибудь не пробуем. Всем привет. Удачи. Лойс, ребята. Лойс, Лойс, я страдаю. Всем, всем счастливо. Всем пан тихой.